Ладно. В общем, мы сейчас сидим в сюжете в искать, и пытаюсь в третий раз записать Симпс. У меня все какие-то проблемы. По опросу все выбрали Симпс. Но мне не жалко его записать для вас, только столько мучений это стоило. В общем, тут моя вся лишь жизнь. Там показаны все мои персонажи, которые с лета еще не открывались. Боже мой, какой позор мне сейчас будет. Ладно, там другая игра. Ладно, там парапа даже. Ну блин, ну в Симса для меня это стыдно очень. Блин. Потому что, блин, там мои фантазии, которые были летом. А, а я была неадекватная в то время. Вот. Виктория ж папать поначала. Ай, блин. Сразу скажи, что ты делаешь, чтобы меня не забонили. А, переводчик нам нужен. Мысли с моего. Нет, просто ты сразу сказала, не сразу понятно, что ты пьешь по коленке. Ты знаешь? Как язык? Колено, Нет. Черный, Чёрный. Халат? Шоколад, халат. А, а при чем тут это? Чёрный, чёрный. Как негр? Ты ожидала, что я это скажу? Нет, нет. Итак, смотри, моя семья Моя жирная семья <laughs> Я за ними плохо слежу Итак, знакомьтесь Пять человек Первый из них это Максим Глополосов <laughs> Что-то у него розовая сережка. <пишут> розовая серёжка! Нет, я не знаю, почему розовая Я Вроде черную ставила <пишут> Смотри, все жирные Я за всеми не слежу Какая я плохая Смотри, я работаю асом инженерного де... Нифига себе, физику знаю ты угадала, кто это? Да, ты угадала? Это Ваня Я вообще... Ой, блин, я вообще, у меня даже голос сел Почему-то Это не Арс этого с, Короче, с аниме этого Как его? Дезнот Но я забыла поставить там ограничитель возраста И теперь они взрослые вместе с Райли Последняя там Райли это это, которая с головоломки. Вот смотри, Ваня по-прежнему летсплеи записывает. Знаешь, что самое интересное? Что вот здесь вот я, я как-то вот играла и, короче... Да. Да! What? да. What? Представь, я как-то играла вот What? здесь, здесь вот по времени. смешные моменты, смешные моменты. Короче, трень, трень. я сюда мыться пошла, когда тут было 7 часов. И я в реальности реально в 7 часов выдумывается. <р Pro> <-то... р Los Carlitos> да, меня это очень как-то смутило. <р <Opinion> <р <Beijos> потом, потом она еще что-то сделала, то, что я сделала бы. Но вот, единственный человек, который сам спортом занимается. Хоть кто-то умный есть. Короче, Максим работает у нас... Музыкантом. Ваня тоже работает инженером, прикинь. У нас одна работа. Так, не... Ар... У него, кстати, крутой вообще пижамный костюм, мне нравится. Такие очки брутальные. Руководитель центра управления. Короче, он космонавтом работает. Райли просто техник. Куда Макс пропал? Два раза Ой, а, знаю, а, это вот? Или кто это? Да, это Макс, прикинь. Ч ⁇ он тут делает? Телефон нашел бы. оба... Иди до туалета добегай, ты что тупой, что ли? Прикинь такой. Я представляю, как он Морен Дэй снимает. Знаю, знаю. Я сама сейчас собасы, когда. <связь> <связь> а, кстати, у меня как-то этот, этот Ивангай летсплей снимал. Он тоже, кстати, сать хотел. Я, и я такая еще думала про себя. Что тут, типа... <связь> <связь> <связь> то, что типа, он он, предан, он там не, не идет в сортир, пока <связь> подписчикам не снимет видео. Может. <связь> Сортирный юмор. Это что за бумажка? А, это цветочек? Жин Симс была как обычно. Я сходя в Один из наших персонажей решил приготовить обед ночью. В 30 ночи. Я хотел Да, Он и так толще всех, но... Мне пофиг, Я хочу жить Я хочу жить Он думал, как остальным не мешает есть своим чавканьем? Но ну, видимо, ему пофиг. Кто то С кем я сплю? Поля, с кем я сплю? Я с Ваней сплю? Новый парень, господи. Меня хоть не забоня за такие сейчас подписчики Вани на меня налетят? Знаешь, мы такие милые. Он в мою комнату пришел, ты моя комната. А, а какое состояние Максима сейчас? О -о -о -о -о, он в ванну пошел. Почему стенка не закрылась? Step, <sitzt> Мне well, стыдно. Стоп, стоп. А он же вроде вышел на улицу. Да, у меня там две ванны. Потому что у меня часто такое бывает, что они оба хотят в ванну, два персонажа. Поэтому одна за домом у меня, и теперь там могут наблюдать вот те вот люди. Я в туалет нашела. Вот видишь, вот видишь, а если бы я зашла, они бы оба постеснялись. Я да какая-то я... идея в туалете пришла. Почему бы не записать летсплей по Sims? Что? Мы по своей волне. У меня больше нету. Че он играет? Ты спать. Это вообще Ивангая планшет планшеты планшет О, пусть он... Нет, меня забонят. А тут больше нет кровати. А, ну вот он, видимо, спать хочет, а тут негде лечь. Ну да, попробуем. А вдруг? Я, конечно, против такого Йоэна. Чё, реально? Нет, только подумал. А может быть не надо? Что с И я? А чё? О чём я думаю? Чё это за хрень? Чё люди? А это пластилин? И Какой и нафиг пластилин? Там два мужика спят, два, два блогера между прочим. Иди за сними Я бы так сделала. И хватит уже лепить, лепить всякую фигню. Лимить. Лепить. лепить от моего слова все от моего компа поэтому у меня не должно быть кто-то чувак просто решил тупо пожаться и я такая что ой мальчик да ну его нахер я такой устав же поперся домой. у него кофта как у меня у него кофта как у меня ничего себе это старикашка. Он, кстати, похож на этого. Старикашка из топота Топ или спайс. <казу> <казу> Ваня? Прикинь, я такая зашла. Там Ваня такой. Только... А, вот для чего я вышла. Алло. Да, я слышу тебя. <казу> а, ты а просто. Потому что, ну, знаешь, я такая выхожу, а там Ваня такой купается на улице, а я такая, ладно, пойду О, побегаю. Я <к offline> Может, я Можно я спать. А Ванька вообще ничего... Ну, ему вообще никакого стыда, что он проснулся, а там Максим перед ним, он такой... От он, этого а чон, не будет стыдать. Чё он где? Шаловливое настроение! Флудить на формах. Ну, ладно. Это он может. Кто там это приготовил, еду? Она уже это испортилась. Это я приготовила. <april> а, ну да, я всегда так готовлю, что оно сразу бы испорчено. Куртка, по-моему, навык. Да, кстати, у меня там, по-моему, восьмой навык. Кого он там увидел? А, да, я, кстати, эту парочку шиперю, поэтому так и должно быть, по идее. А Ванька вообще за мной заигрывает. А Максим, он, короче, сам по себе. Не, ну я, кстати, как-то с девкой его подцепливала, когда я возраст не замедляла. Короче, та тетка превратилась в старуху. И вот смотри, вот если вот Максим будет с такой вот встречаться Ну я говорю, я время замедлила Только для моих персонажей Видишь, тут все старые стали Прицел Максим встречается с вот такой вот <свистит> <свистит> Это же жесть Только мои такие молодые такие Нормально Но мы же блогеры, мы всегда должны такие вы... Иначе нам вообще ничего с партнерки не придет Вы чё? О, нифигасе, а прикинь такая в рекламе такое Я приготовила тебе обед Вау, новый обед? Нет, я стирала его лаской. Лиза должна провести демонстрацию на выставке разработчиков игр, но разбивает свой телефон. Как обычно. Прыгая с тарзанки у другого стенда. Она может поискать своего коллегу и спросить, когда начнется ее смена или воспользоваться случаем и прогулять работу, чтобы первой поиграть в игру «Военная поляна». Что? Не, я поищу коллегу. Да. Ага, прикинь, все бы так в школу вставали Ага, сегодня семь уроков. Ага, резко а, так он встал, встал, встал, встал. Да, да, да. Иди, бегай. Я он, всех... такой он, толстый. Толстый. он же повар. Кошмар, Кошмар. Жан, жан. Ан, ты... жан, жан. <смар>. Заметь, он популярнее всех вообще. Зажрал. Если не ошибаюсь, там космическая лягушка, что-то гипнотическая лягушка вот, сдри. пути. Текстуры Куда мы их отправим? О, кто это? Это кто? Подожди, это фараон, что ли? Фараон. Фараон? Нет. Это какой-то не тот фараон. А кто откроет-то? Я давай открою. А нет, меня нет. Ну, давай. Я не знаю, кто он. Вообще не знаю. Че он, че он, че он? Я не знаю, может это такое... Ладно, давай. О, этот ты тоже. Кто был, это был, пришел? М Макс. Макс, привет, иди. иди еще, побегай, мало. Внимательность. А, ну да, задницу трогать не могу. Да, я внимательный, я не подожгу свои руки. Ты куда пошла, гость пришел, а ты... Бегать пошла. Бегать. Серьезно? <связывая> Серьезно? Смотри, этот жрет. Максим куда-то ушел. А, это я его отправила. Бег, бегом заниматься. Это тоже бегает. И гость такой один сидит. Нормально вообще? А где он, кстати? Всегда кто такой он такой. Нашёл? И... А, он за компопс? Ты че падла? Тоже гласплейщик какой-нибудь. А кто у нас черный летсплещик? <связывающий> <с <с я помню одного чувака. Помню одного чувака, но я не знаю, как его зовут. не помню. Oh И жестоко орет. Леонид Капустин. Чего Одного гостя такие оставили нормально. Вообще непонятно, кто он. 60 баксов у него, можем его ударить? Ой, я понимаю, это не ГТА, ну все ж. Слушай, сегодня такая фиговая погода. Ты, ты бы, это, переехал куда-нибудь, да? Ну, переехал там куда-нибудь, не знаю, там, Москву, там, что ли, со мной, меня бы взял. И, и я бы, это, помог бы разместиться тебе в Москве. И, и там деньги тебе будут хорошие платить, да? Ну я же это, я же блогер, вы чё? Ну ты деньги заработаешь. Да я же блогер, ты чё, не мешай мне. Ну да, я понимаю, ты там это, мусор там какой-то там снимаешь свой. Да вообще-то это искусство. Да нет, я говорю, это мусор. То, что ты снимаешь, то это дрянь. Я, вот я понимаю, там ЛСП, там какие-нибудь по машинам, там, не знаю, обзоры какие-нибудь. Там да, подожди, я... Чисто плотный Какая машина, там же грязные турбины Там всякая Боже мой, о чем мы говорим? Поедим, значит, чипсов после работы Да куда ты? Да, я знаю, ты спортивный, ты все там такое но, блин, поешь Тебе нужно поесть Изучение? Мы можем изучить тарелку? А, это книга Да, что-то работать сегодня не удалось Да я не могу за его голосом следить, блин У меня такой голос что его сложно пародировать. Ой, какие-то настроения. Пошла играть в Sims. Я играю в Sims, э, в Симси. Ух ты. Ребята, у нас тут драма оказывается. Ну-ка. Вау! Что? Да! Что? А, это специально, чтобы я такая встала, и он такой сразу, ладно, иди оттуда, отсюда, мне надо монтировать еще. Я что ли пошла? Ай! -а -а. Ч он играет? Давайте посмотрим новое видео. Это этот, что ли? Я не помню, как называется игра с этим Я даже не знаю, что на это сказать. Это тот этот. Ну он же у нас. Блин, ковра не хватает. Короче, собака съела пачку печенья, но она, она слишком много съела печенья, и у нее произошла передозировка, но, возможно, и нет. А еще она уронила мороженое, и и, и тогда случилась передозировка второго печенья. И собака, она решила напрыгнуть на это бедный рожок с мороженым. Он уж о вспомнил и решил поготовить. Запеканка тако. Ну, давайте. все таки он любит тако. Как я могу уволиться с этой работы? Мне она только из-за костюма не нравится. В игрушечки играется. Что делает Ивангай в свободное время от видеоигр? Конечно же играет. Что же ему еще делать? Короче, я заканчиваю с этой игрой, пока не заняты всем своим. И день уже прошел. Вот так вот день в моем Симсе происходит. Скучный. Потому что я всех заставляю бегать. И все, больше ничего. В общем, всем пока. Это была Леми Фокс. И... Если вам все-таки понравилось это видео, вы можете подписаться на, клай, э подписаться на канал, поставить вот этому цветочку лайк. Хризантель. Который блестит. И ждать новых видео. Да. И возможно я запишу вот это вот Юри. <смех> Вместе со мной. Боже oh, мой, что там происходит? А, oh, ладно. Ну, это замечательная ноте. Но ну, закончим. До свидания.